приветствую вас друзья вы на youtube канале Все для Клёва и сегодня мы с вами поговорим о катушке Kaida SA3000A которая есть на полках интернет-магазина Это катушка фирмы Кайда, с 3000 шпулей с алюминиевой шпулей основные характеристики вот, катушки представлены на боковой стенки коробки это получается 5 подшипников компьютерная балансировка ротора для исключения для минимизации вибраций антитвистовая система то есть система которая снижает закручивание лески ручка переставляется влево-вправо давайте глянем вот такая катушка в комплекте с чехольчиком дополнительная пластиковая шпуля Цвет такой приятный скажу вам. Катушки. Цвет достаточно приятный Значит Шпуля достаточно глубокая, лески диаметром 0,25 мм. Можно накрутить аж 215 метров, 0,3 150 метров, 0,35-110 метров. В принципе, для обычного рыбака, который не завозит свои э, приманки на кораблике, это достаточно оптимальная катушка для того, чтобы забрасывать судилище. Итак, теперь поговорим о люфтах. Значит, в кнобе. В принципе, ход есть такой, это ты его. Вот сам кноп такой прорезиненный. Ручка металлическая. Так, в ручке ход. Это получается в главной паре. Ход продольный. Есть небольшой. Такой, ну, технологически, скажем так. Продольный, поперечный, поперечного. Ну, нет поперечного люфта. Поперечного нет. Так, теперь ход в штоке. Что у нас тут? Ну, практически его нет. Продольного, поперечный. Чуть-чуть, буквально, вот, технологический тоже. Там, может, пули. В принципе, ходит она. Ну, в принципе-то, она и должна ходить. Ну, такая. Тоже небольшой ход фрикцион достаточно длинный, то есть можно будет настроить катушку очень плавно, так дальше стопор обратного хода присутствует. ручка переставляется как слева направо так справа налево душка фиксируется вес у нее 296 грамм как вы видите в принципе достаточно нормальный вес для катушки, которая подойдет для широкого спектра ловли. Хоть вам каповая, хоть фидерная. В принципе, нормальная катушка с передним фрикционной. Ну и, друзья, совет я хочу вам дать по выбору катушек. Старайтесь выбирать катушки с количеством подшипников от 4 до 7-8, не больше. Ну, во-первых, если там больше 8, то, может быть, это просто Компания может обмануть и не поставить туда больше их. То есть 10-12, я встречал в своей жизни такие катушки, в которых написано 12 подшипников, когда реально разбираешь ее, в ней не больше там 4 подшипников. Вот. Ну а если их и там действительно 10, то обычно они ставятся по 2 в каких-то каких определенных местах. Нет смысла за это переплачивать. Покупать с меньшим количеством подшипников тоже как бы не вижу смысла, потому как в самых важных местах катушки должны быть подшипники. Да, для, для рыбаков, которые ходят там один раз в год на рыбалку, в принципе, достаточно, достаточно в катушке иметь один подшипник. Ну а те, которые ходят на рыбалку чаще, вот, рекомендую брать вот с таким количеством подшипников. То есть от 4 до 8. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все для клева. Ну а всем всего хорошего, не хвастанье шуи. Пока, встретимся на рыбалке.